Плохо без тебя, родной, очень. Почти каждый день я думаю о тебе. Ты смотришь на меня своими добрыми глазами и улыбаешься. Господи, как это больно осознавать, что с тобой рядом больше нет человека, который подарил всю свою жизнь тебе семейное счастье. А вы знаете, что такое счастье? Просто знать, что твой любимый рядом, что он жив, и что с ним все хорошо. Но нет моего родного больше. И ты больше не полюбишь никого, кроме него, которого подарил тебе детей и радовался внукам, того, кто был смыслом в твоей жизни. Особенно больно смотреть на его фото и видео и понимать, что больше никогда не подойдет к тебе, не обнимет, не поцелует и не скажет. Ты самое лучшее любимая. Да. Он не такой, как все боги. Хотя, к чему он есть, уже в моем сердце, никогда не умрет. Он не такой, как всех. Он ласковый, нежный. Порой пересматриваю твои фотографии, сидишь, не почему Бог забрал тебя, тебя такого родного, любимого всем. И слеза непроиспольно катится по моей щеке. Ты не хочешь Плакать, потому что знаешь, что он не любил, когда плачет женщина. Но ничего не можешь с собой поделать. Мой человек, с которым прожито более 40 лет. И до сих пор поминутно помню день и час нашей встречи. Помню все прожитые годы вместе, помню все. Да, прости меня, что меня не уберегла тебя. Я знаю, что ты все это слышишь. Знаешь и понимаешь, но не сможешь сделать так, чтобы я не плакала в прямой Ты был бы недоволен, что слезы катятся из моих глаз прости за это. Мне очень тебя не хватает, родной. Если бы было можно вернуть время назад, я бы тогда все сказала, я не молчала. Я постаралась помешать бы ты проклятой дочь, с косом забрать тебя. Если бы только это было возможно, прости, дорогой человек, за все.